Ну что ж, ребят, всем снова привет. Мы закончили недавно первый Dead Space. Начинаем проходить второй. Тут я опять немножко подкрутил за кадром графику. Давайте сразу начинать. Ранее в Dead Space нам это не надо. Новая игра. О, сразу нереально открыто. Вообще замечательно отлично ой, ой извиняюсь, что-то потек чем тяжелее сложность тем интереснее поэтому недолго думаю всем приятного просмотра хорошего настроения запасайтесь всем самым вкусным дэдспейс 2 нереальный уровень сложности начинаем если игра будет тупить так же как и в первой части то есть будут вот эти вот кадры вот этого вот он хрень медленное движение, баги. Я там посмотрел в интернете по этому поводу немножко постов. Типа игру надо 60 кадров лочить. Айзек, ты там? Прием, Айзек. Ага. Да. О боже, прости, пожалуйста, Айзек. У нас же разница во времени. Я позвоню тебе нет, позже. Все в порядке, нормально. Как у тебя дела? Хорошо. Ты был прав, Айзек. и Шимура — изумительный корабль. Мне так повезло, что я буду служить на нем. Когда пользуйся моментом. В следующем году корабль списывают. Айзек, спасибо тебе. За что? Ты заставлял меня двигаться дальше. Если бы не твоя настойчивость, я давно бы все бросила. Но ты подталкивал меня. Помни, я расстаюсь с тобой на шесть месяцев ради этого. По-моему, мы выходим из зоны приема. Ай Айзек... Я тебе Раулов, только... забыл сказать скачал Dead Space с русской озвучкой сосредоточьтесь мистер кларк любительской итак вы рассказывали мне о своих кошмарах в которых фигурирует ваша погибшая подруга как там было ее имя николь я не хотела чтобы все так закончилось хотела тебя вновь увидеть хотя бы разок я любила тебя. Всегда любила. Ах да. Николь Бреннан. Она ведь была старшим медиком на борту корабля класса планетарный потрошитель. Ишимура. USG Ишимура, верно. Экспедиция по добыче руды на ЕГДС. Связь с ними пропала вскоре после их прибытия к планете. И вы в составе ремонтной команды отправились к ним на помощь. Причем вы вызвались добровольно, верно? Что произошло на борту корабля, Айзек? Они нашли кое-что. Что они нашли на этом корабле, Айзек? Обелиск. Вы контактировали с этим обелиском? Он вызывал у вас видение, верно? Неприятные видения. Он говорил со мной. Что он говорил, Айзек? Что он вам говорил, Айзек? Белый! Белый! Белый! Айзек. Айзек, вы меня слышите, Айзек? Айзек, Айзек, вы слышите меня? Дейна, я обнаружил Айзека Кларка. Повторяю, я нашел его. Отлично, Франко. Только осторожно. Он долго был в отключке. Так. Хорошо, хорошо, спокойно, спокойно. Сейчас мы снимем эту смирительную рубашку. Где? Где я? Знаю, ты в замешательстве. Нет времени объяснять, доверься мне, хорошо? Слушай. все очень, очень плохо! Как громко и как светло! Блин, мне солнце в глаза бьет. Погода нынче хорошая, но ну, не считая ветра, конечно. Сейчас я чуть-чуть звук убавлю. Так. Голос где-то на 55 поставлю и эффект на 50, наверное. О, вроде нормально. Так, и сенса большая поставлю где-то 25. Угу. Ой, вообще. так ладненько я тут чуть-чуть протер монитор чтобы особо не отсвечивало, и я чуть поближе к нему подсяду чтобы видеть что более-менее не отсвечивал так голова номер один нами Стороняться мы Это Клар, как <связывающие> <связывающие> <связывающие> Прикольно. Не очень приятно когда отсечь. всему персоналу приказываю уничтожить все ключевые объекты и полностью зачистить комплекс это не учение Тейтман. конец сообщения так, секунду да, вообще как-то не по кайфу она придется чуть потерпеть пока солнце отойдет Сенсация все равно ну, какая-то большая. Ладно, это похоже на какую-то... Психиатрическую больницу. Он все еще балет? да я назначу тебе еще один сеанс завтра нет нет нет я я не готов я не выдержу еще один сеанс я точно прямо с утра и начнем поговорим о том что ты видел сегодня давай строс я здесь чтобы помочь тебе абсолютно он был черный черный светился красными символами символа нашептывали мне и что же они тебе нашёптывали? Ну уже Строс, что? Это был всего лишь осколок. <свес> всего лишь осколок. Но он так засрался мне голову мыслями, что там... И для чего больше не осталось места? Я не могу вспомнить, как она выглядит. Почему я не могу вспомнить ее? Символы, Строс. Что тебе говорили символы? Они сказали, что я не виноват. Я их не убивал. Они не заслужили этого, и я не заслужил этого. <как> Падла. Верните мистера Стросса обратно в стазис. Увеличьте ему дозу на 30 миллиграмм. И попробуем добиться чего-то на завтрашнем сеансе. Объект Нолан Стросс. Сеанс 158. А, да, мы это тоже слышим. О. Здорово. Как дела? Ну, а я так помню, что будет Ты чего, мужик? Пациент 4. Я помню тебя. Тейдман сказал, что все ключевые объекты должны быть служилидированы, уничтожены. Вот еще один. Эй, послушай. А какой смысл? Да послушай же. А какой смысл? Мы оба можем выбраться отсюда. Просто, просто сними с меня это дерьмо. Никто не выберется отсюда живым. Никто. Не делай этого. От того, что я сделал, нет спасения. Успокойся, приятель. Ты только успокойся. x красный красный тут в стенном шкафчике аптечка и фонарик забирай их он вроде же может сказать еще и желтый да потому что же, урон который забей, тебе без. вот этот некроморф в не наносит он может еще ну он может меньше урон нанести зависимости от уровня сложности Поэтому он еще, скорее всего, может сказать, Айзек, желтый. Мы все будем гореть в аду за то, что с тобой сделали. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, противная сцена. Ну... Ладно, у нас есть фонарик, у нас есть с чем воевать. Кларк! Айзек Кларк, это ты? Нет. Меня зовут Дейна. Я пытаюсь спасти тебя. Почему? Диана, Что у тебя редкая форма безумия, Айзек, которую ты подхватил на ИГД-7. Откуда ты знаешь? Откуда ты все обо мне знаешь? Эта болезнь убьет тебя. Но если ты доберешься сюда, я смогу тебя вылечить. Чего я должен Получить. тебе видеть? Потому что это не я в тебя стреляю. Ну, пиздец. Просто Эх, иди по моему маршруту. Это топовый перевод. Он единственный и топовый. Да, надо уменьшить Сунцов. Оно момента пять десяточка будет Но другое дело блядство Сообщение. Отчет санитару ОСС 1418. Вот уже как годно подают мороженое, отлитое в форме обелиска. И мы заметили это только сейчас. Заинтригованные феноменом мы провели обыск в нашем крыле и обнаружили, что эта одержимость носит массовый характер. Мы нашли копии обелиска, сделанные из пузырьков для лекарств, шприцев для подхожных инъекций и даже из таких туалетных аксессуаров, как маникюрные щипчики и пинцеты. Обо всех находках мы немедленно поставили в известности следовательскую команду. Что за бред? хз как как каким образом его ему вообще сюда доступ здорово я смотрел типа игры грехи во втором дисплец то тоже ударал там с многих моментов Здорово. Айзек, что случилось? Ты в порядке? Почему ты мне помогаешь? Если Тейтман обнаружит тебя, погибнут люди. И я тоже. Нет, если будешь меня слушать. Мне это не нравится. Нравится, не нравится. Покоропись. Ты моя красавица. Так, это насчет кинезис. Бой, угу. угу. <свят> угу. еще давай еще. Ой, быстрее подходи, братчик. так там у нас ценного яркости что-то прибавить аптечка у меня так нас сейчас бухать вроде не собираюсь Да мы поняли, что эвакуация. Сверти... От этих чуваков тоже надо не Вроде все. Ну, темно тут не только из-за того, что яркости мало, а еще из-за того, что солнце светит. Отсвечивает. Буду, да, вот так вот ходить с фонариком иногда. С ничего не поделаешь. Кстати, здесь Эвакуация. все нормально. Я, я так и понял, то что в этой части Эвакуация все будет нормально, там с вертикальной симуляцией. Ну, без нее. Подобно. А вот Эвакуация. первую, видимо, да, надо блокировать на 60 кадров. А -а -а -а. Так, я не, не помню. Окей, окей, окей, не Есть Есть Есть, yes, yes, yes. да Что же это за херня? О, горация, Умоляю! О, Господи, сделай хоть что-нибудь! Вообще же. Помоги мне! Бля, да помоги же мне! Успокойся! Сейчас я тебя освобожу. Этот ханивый лазер. Плазменный резак. О, черт! Блядь! Блядь, ты что там копаешься? Вот, сука! Помогите! Я убежал. Помогите! Да, сейчас, сейчас. А -а -а -а! Вот, сука, сюда. Я Что У меня трафт, сам тебя трахнул, блин, блин. Вот и стой там на падла. Но этого вроде так не убить что очень странно вот надо застрелить надо Хорош дергаться в этой части я наверное тоже буду использовать плазменный резак и лазерную винтовку я только так их можно убить. Знаю, спасибо Спасибо. Карман не положишь. Так у тебя есть че? <говорит> ничего. Так здесь вроде тоже ничего. Ладно, пойдем дальше. Так я вроде не слишком близко к тебе. Так. Извиняюсь. Ой. Просто минус суши, блядь. Раз у нас тут большой опыт. Ага. Еще дай. Еще дай. Спасибо. У нас большой опыт. Бра. У нас омега большой опыт. А этих типа не видно? Типа под одеялом от некроморфов можно спрятаться, прикольно, запомнить. Так, нам сюда, да? Давайте в другую часть сходим. Запомните, если будет нашествие некроморфов, прячься под одеялом. Средняя аптечка. Угу, плазма. нельзя так мы сейчас еще ставить модуль найдем так, так понятно а а на но ну, не все мы... Я вот не понимаю, зачем столько раз повторять про конечность. Да, это тяжко, когда солнце светит. Так, те, как осталось сообщение, давайте прочитаем. Так, отчет санитара 14.11. Наши пациенты стали раздражительны и агрессивны. Обычный результат действия супрессора в памяти. А они не помнят, кто мы такие, и каждое утро приходится уговаривать их покинуть свои палаты. Многие настолько напуганы, что приходится давать успокоительное, чтобы доставить до комнаты допроса. Санитара Гусетиса уже трижды укусил пациент номер 6, которому теперь приходится каждый день объяснять, почему у него сломана челюсть. нам сюда давайте посмотрим что у нас здесь ага. сюда лут я не стал проверять э, лицензионную версию стима на русскую озвучку Поэтому пришлось скачивать сторон-то. чтобы наверняка. Поэтому я не знаю, будут ли в магазине открыты все оружие и костюмы, но мы глянем. Ну так, чтобы было честно, я, наверное, буду с начальным костюмом проходить. Так сложно было, ой, так сложно было, ой, ой, как же так! а Так сложно было залететь и туда. Заебись, да, согласен. Сюда. Сюда идем. Ой, промазал. Убачок, я промазал. Оп! Так, отвали. На! Ха-ха-ха! <смех> <смех> -а, а. На. Покушай. <смех> ну все, снимайся, карантин. Все. Хе-хе-хе, <смех> Дейна, Диана. Мне нужна твоя помощь. Послушай, Айзек, я не на друзья, но так или иначе тебе придется полагаться на меня. Твой враг Тейдман, а не я. Все, нашла новый маршрут. Ладно. Так да, где я? Черт побери! И откуда опять взялись эти некроморфы? Ты на станции Титан на орбите Сатурна, а некроморфы они... Они так, друзья, пришли тебя повидать. Мой откуда он знает, какой сигнал глушить, господи, сусия? Так, это у нас что? текстовое. Давайте еще почитаем. Мы же любим читать, прям пипец беспокойство растет регистратуре пожалуйста направляйте всех пациентов с жалобами на чувство тревоги или проблемами с психикой в другие госпитали станции у нас закончились свободные койко места и практически исчерпан запас препаратов эмоциональной коррекции последняя волна увольнений и рост напряженности между юнитологами и комитетом конечно привлекли к всплеску числа пациентов но у поступающих сейчас больных совершенно другая симптоматика Доктор Брайан Алверс. Отделение психологии. Да, кнопка. А, потомчики. Не, ну графений из пучка. За это я люблю вторую часть. За, гра за графей. За баланс экшена и, и хоррора. Прям пока. Сохраняться мы не будем, мы че, лохи, что ли? А, стазис. Опять текстовое сообщение. Давай. Так, Гейзенберг. Отчет о ремонте. Стазисный кокон. Замечен Хионный узел. Размагничена катушка излучателя. Откалиброваны вилки Гейзенберга. Индукционная катушка. Все еще работают в разном бой. Начал тест целостности матрицы. Сообщил диспетчеру об отмене следующего на эту работу уйдет весь день так это мы успеем половине, половине. все понятно Я просто сейчас сразу посмотрим Воу, ваншот! Вот это лол. Ха -ха. Я просто хотел отстрелить ему клишню и ей же его завалить. Мне это как-то быстро стали, спрашиваю. Ну ладно. Не буду отходить от стратегии и отпиливать им сначала ноги. Ну, кто знал? Ладно, ладно, пугай. И для профилактики еще тебе вот так. его-то когти не подбираются у него тоже когти подбираются тут без шансов ребята да темновато снял ничего Идем дальше а, моему какого хрена а это обязательно а ну это немножко наушники Ты светит меня. Полностью ломай меня. Вау. Так, нам сюда. Этих осталось сообщение. Что у нас там секретность председатель донован это доктор буркс я неоднократно уже говорил о том а об этом но вынужден повториться мне не нравится та атмосфера секретности которые окружены новые лаборатории психиатрического отделения прошло три года а у нас нет и намека на то что происходит подобная секретность неуместна в открытом и свободном обществе Их компьютерные сети Настолько изолированы, что мы даже не знаем, существуют ли эти сети. Не говоря уже о том, чтобы убедиться, что никто не совершает неэти... неэтичных действий прямо под нашим носом. Если в ближайшее время мы не получим разъяснений, я обращусь напрямую к Тейтману и потребую провести, потребую провести тщательный пересмотр подобной политики доктора Брукска. Сообщение. Не удивлюсь, если его кокнами Все, Осторожно используется кислород. Корпуса устранено. Засосало просто. О, -о, -о. Так, братишка. Ах ты сучок. Вернулся. На, что досып... Да я не хочу сохраняться. Мне не надо. Спасибо. Да ⁇ -мо ⁇ дай мне патроны уже подобрать. Ебой, сила будет сюда. Косарик сюда. Далее Вход в для в Не, это понятно, я просто думал, туда можно выйти Добро и... Лучше собрать CAC и обратно. CAC, Кларк. На так, сеть. у нас ничего нет. Рюкзак. Ну, у нас только не надо, оставим. Да, все-таки я был прав, тут много оружия. Причем оно бесплатное. Ладно. Где самый начальный костюм? Так, так, так. Он стоил денег. Вот, 1000 Костюм инженера. Базовая комплектация Машик. X. Все имеющие нарушение брони. Так, этот мы сейчас наденем. А тут я пока посмотрел. стазис просто интересно хочу посмотреть mm -hmm. так стазис Ну, тут такие себе костюмы, конечно. Единственное полезно тут стазис. Ну и тут оружие, которыми, ну, лазерный пистолет, да. Ну да. И все. Ладно, давайте оденем. За косарик начальный костюм. Я просто прочитал, я остальные костюмы не буду надевать. Сейчас вспорхнет. крылья у него такие. Так, посмотрим еще какое-нибудь оружие за деньги, если. А, перекрашены. Но ну, это с первой части. Так, но ну, тут ничего нет. Тут схемы, скорее всего, надо будет собирать. Поэтому... Нет, нет. Я не уверен. Так, рюкзак. это, все. Аптечки. Ну все, пойдем. А говорю, чтобы все честно было. Зона вакуума. Зона вакуума. Надо тут смотреть по сторонам, потому что тут бывает лут, а летает. Ладно, идем дальше. Здесь у нас вроде ничего нет. Ну, да пойдем. Угу. Сейчас здесь небольшой босс файт будет. Слоу промазал. Снимаю. Я понял, я понял. Слепнулся. Да он задолбал реально. Хотя понял, парень. Нормально я разговаривать не хочу Значит будем по-плохому Все, говно, успокойся. Ну мол, я к, тебе подойдет, к тебе в упор подойдет, что ли? я Хорошо, транспортная станция сразу за жилым комплексом. Подожди, я хочу знать, сколько я уже здесь пропал. Три года. Так, Эдман обнаружил тебя в возле и притащил сюда, чтобы изучить. Почему я ничего не помню? Обелиск оставил у тебя в голове самовоспроизводящийся сигнал. Чем дольше ты в сознании, тем больше нервных клеток он захочет. Он убивает тебя. Тейдман пытался замедлить процесс, подавляя твою память. Ты можешь это исправить. Только если успеть вовремя. Транспортная станция, шевелись. Ну, пойдем. Так, что у нас тут по карманчика? Нормально, пойдем. Ууу, страшно. Сюда вот. У -у. Темно, ничего не вижу. ничего, как Залезай Да, ну вот, вот это вот Так Вторая глава так, уже прошло 40 минут, начало второй главы, первую мы завершили, я на время с вами прощаюсь, так скажем, всем опять же хорошего настроения, всем пока-пока, увидимся во второй главе.